8 марта в Европе в сравнении с российским днем. И какой же день женский на самом деле? Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Елена Алексеева. И сегодня мне очень захотелось сделать вот именно эту тему. Я 19 лет прожила в Испании, и я обычно не смотрю телевизор, даже не знаю, как проходит 8 марта. Все время большого труда стоит объяснить мужчинам, что женский день 8 марта – это когда дарятся цветы, мимозы, тюльпаны, когда можно съесть каких-то сладостей, посидеть в каком-то девишнике, как у нас принято в женщина, у женщин. Да, или это какой-то семейный день, какие-то вкусные стол накрываются, иногда приходят гости. В России это не рабочий день, в Европе это рабочий день. И вчера, когда... Показали новости 8 марта, я увидела такой момент. Женщины-феминистки с громадными барабанами стучат, ходят по большим городам, по улицам, в больших городах, целая демонстрация. Ну, я думаю, что это все проплачено, конечно, вряд ли женщины бесплатно пойдут таким заниматься. Но нам по телевизору это показывают, как женщины борются за свои права. То есть женщина – это вообще такая природа, которая побеждает без боя. Но эти женщины не знают, что женщина побеждает без боя, и они идут на какую-то борьбу. Что-то там кому-то доказывают, что женщина – это ценность, что это, там, я не знаю, лучше мужчин или что-то. То есть это из серии «Разделяй и властвуй». Да? То есть это, я так думаю, проплачено там, Европой, Америкой, э, не знаю, англосаксами. Э, но по-другому это никак не объяснить. То есть их задача разделить мужчин и женщин, чтобы мужчины думали, что они важнее, чтобы женщины думали, что они важнее. И тогда эти две составляющие не могут найти общий язык. То есть они все действуют через эго. Я приготовила для вас кусочек видео, где девушки с барабанами идут по улицам. Давайте его посмотрим. И вот теперь э, следующий ролик, который я попросила мою помощницу тоже подготовить, это ролик с женщинами, которые ведут хороводы, которые одевают венки, которые в расшитых платьях, э, у которых видна талия, которые женственные по-настоящему. Да? Давайте вот сравним вот эти, этот образ с теми женщинами, которые с барабанами. Да? То есть э, давайте просто подумаем, вот посмотрим на это все глазами мужчины. Какие женщины будут нравиться мужчинам больше? Обратите внимание, вот я всегда думала, почему русские женщины пользуются э, большим спросом за границей. Да? И этот спрос не проходит. То есть уже там были такие ситуации, когда и русские девушки где-то там накосячили. Но он все равно остается, этот спрос. Почему? Потому что русские женщины, как нас не, не, что, какое бы мы испытание ни проходили, мы все равно остаемся вот с той важной, наверное, составляющей женственностью. Мы любим готовить пироги, кушать для своего мужчины. Мы там убираемся в своей квартире с любовью. Там еще какие-то моменты по женски мы делаем. Мы к этому всему относимся как какому-то важному деянию, которое женское деяние, которое мужчина не сделает лучше нас. И феминистки они стараются уравнять права, да, то есть мужчина работает, женщина работает, да. Ну, я соглашусь с этим, но все остальное все равно остается разным, да. Нет, они уравнивают, что если женщина готовит кушать, то иногда и мужчина должен готовить кушать. И да? это именно через протесты, через скандалы, через конфликты. А это можно решать совсем другим путем через женское. Через женские желания, произносить женские желания, мужчина включается в нем просто такой процесс, который хочет исполнять женское желание, когда оно сказано сладкими речами, приятными речами, когда вот именно, что женщина побеждает без боя. И вот эти две составляющие такие разные плюса, да, женщины феминистки женщины женственные, которые понимают что такое пространство в которое они излучают свое внутреннее состояние и женщины феминистки они не понимают что они свое внутреннее состояние вот этого боя борьбы какой-то вот этой демонстрации вот этого барабанного боя они излучают по все улице они просто разрушают улицы по которым они прошли женщина это мощнейшая сила Несмотря на то, что нас э, отучили молиться, нас отучили там, делать какие-то женские практики, да, там в поколениях, многие женщины вообще не понимают, что это и как это. Да? Тем не менее, женщина остается сильной, а Ее вот это внутреннее состояние, то есть когда женщина плачет, все, всем в семье плохо. Вот просто там, вспоминаю детство, мама там пришла с работы, у нее там, поссорилась там, с кем-то из родителей, или заведующая там как-то высказалась по поводу нее. Она просто приходит и плачет, ей некомфортно. И всем вокруг плохо. Всем в доме вот некомфортно находиться, хочется убежать из дома. Почему? Потому что женщина транслирует вот эту вот эмоцию свою. И она должна быть ответственна за ту эмоцию, которую транслирует. Если женщина счастлива, если ей там на 8 марта подарили мемозы, там, я не знаю, какой-то тортик, и она вся сияет, вся порхает. Ей хочется вот этой вот позитивной эмоции делиться, она точно также транслируется вокруг нее. Это важно понимать, чтобы женщины транслировали только счастье. Тогда на планете не будет войн, не будет горя, не будет э, голода, болезни и всего остального. То есть от нас, от женщин так много зависит. И вот я поизучала, э, что же такое там 8 марта там 1800 каком-то году. Уже не буду точно даты называть, да, там не, не старалась я это запомнить. Там, Клара Цветкин и Роза Люксембург э, придумали такой день, 8 марта. И э, оказывается, он международный на самом деле. И во всей Европе его празднуют как борьба женщин за свои права. И только в России его празднуют с мимозами, с тюльпанами и со сладостями. И с, там, с красивыми накрытыми столами. То есть мы э, в России смогли вот эту вот, наверное, негативную э, идею этого праздника переделать все равно в позитивную. Пусть мы не вводим хороводы в этот день, но все равно этот день у нас больше наполнен женственностью какой-то приятной энергии, в отличие от э, европейских вариантов. И давайте посмотрим еще на один день, который в ведической культуре, э, вот русской ведической культуре считается днем богини Весты. То есть это настоящий женственный день, да? то есть не, не какая-то там борьба за какие-то права, а просто женский день. Вот именно женский день. Этот день, 21 марта, солнцестояние, да? солнцестояние весеннее солнцестояние, которое включает какие-то энергии на планете, именно женские энергии на планете. В ведической культуре это считается даже ведическим Новым годом. То есть в это время природа просыпается, наступает... Настоящая весна. В, в Европе, между прочим, тоже весна наступает вот именно вот с этих дней солнцестояния и равнодействия э, лет весеннего равнодействия, да, весеннего равноденствия осеннего равнодействия и солнцестояния зимнего и летнего. Да, вот именно с этих дней у них начинает считается весна. То есть в России весна наступает 1 марта, а в Испании весна наступает 21 марта. И э, есть такие откличия. Я всегда смеюсь и испанцам говорю, ну да, у вас весна э, отстает. <с> у нас в России приходит 1 марта, а у вас 21. -го. Дорогие мои, давайте поговорим об этом дне 21 марта. Я призываю вас всех отметить этот праздник как именно женский день, без всякого феминизма. Может быть, приготовить какую-то сладость, может быть, купить какую-то сладость, да, может быть, самой себе купить цветы, если вам не удастся уговорить мужчину, что вам хочется цветов на 21 марта. Давайте этот день сделаем. Можно зажечь свечи, благовония, одеть какое-то платье, наконец-то, да, венок какой-то себе, может быть, купить такой многоразовый венок, да, не из живых цветов. Но пусть он будет, да, потому что он все равно украшает нас, женщин. И э, по постараться прожить этот день с ощущением женственности. Давайте вот это сделаем, потому что сейчас наша женская энергия очень нужна планете Земля. И очень хорошо, что женщины в России все еще помнят про платье, венки, хороводы. Все еще делают. На 21 число обязательно будут хороводы в поселениях, в которых гектары. Э, вот эти русские поселения водят хороводы в эти дни. Давайте мы с вами мысленно будем подключаться к этим хороводам. И э, просто даже дома оденем платье, длинное, пол, чтобы по этому под по лу подымалась энергия земли, наполняла женщин. Чтобы этот венок включал э, в нас женские энергии. Пусть это платье будет с талией, да, которая от которой у мужчин кружится голова. Давайте сделаем этот праздник еще один. Женский, но уже настоящий женский. Присоединяйтесь к этому флешмобу. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, будет много интересного. Я думаю, что теперь я буду рассказывать еще и сравнение Испании и России, российских женщин и испанских женщин, да, и какие-то моменты о мужчинах испанских. Обязательно, потому что сейчас мне приходит очень много э, сообщений, что эти темы очень интересны, и я буду это тоже освещать. Может быть, не каждое видео, но, тем не менее, буду стараться это освещать. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно видео, потому что уже у меня загружены видео в YouTube, которые будут время от времени выходить, публиковаться. И обязательно пишите ваши комментарии. То есть ваши запросы буду обязательно читать с удовольствием все и исполнять ваши желания. То есть темы видео, которые для вас будут актуальны, я буду обязательно снимать. Новые видео на темы, которые вы просите. То есть, по большому счету, вы будете э, моими сотворцами да, моего канала. Обнимаю вас, мои дорогие девушки. Будьте женственны. Помните, что сила женщины в ее слабости, в ее красоте, в ее женственности, а не в мужественности и феминизме. Нет, конечно. Всегда женщина, которая женственная, она больше получает от жизни, больше выигрывает, больше внимания мужчин. И именно эти женщины востребованы, потому что в Европе мужчины просто устали от феминистых женщин. И раньше я это реально не понимала. То есть сейчас только до меня это все доходит. Да? Обнимаю вас, мои дорогие. И увидимся в следующем видео. Не прощаюсь.